Всем снова привет, сегодня будет наверное необычное для формата моего вещания видео, скорее не потому как что сделать, а именно образовательное. Снимать или не снимать данное видео я э, находился в дилемме целых два дня и решил, что все-таки это полезная информация и лучше ей поделиться, потому что как оказалось, а для меня это было совершенно неожиданно, многие люди, профессионально занимающиеся не только мотоциклами, но и обслуживанием автомобилей, я не спорю, что они прекрасно делают свою работу, но теорию, а теорию они не понимают и не знают. Как оказалось, для них это тоже переворот сознания и так далее. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено тому вопросу, куда девается после того, как мы поменяли э, антифриз в мотоцикле, куда девается вот этот объем жидкости. Вот, буквально, ну... Фактически сразу, на следующий день вы, вот, вы э, меняете жидкость в интрудере, в бульварде, да вообще в принципе в любом мотоцикле. Э, антифриз доливаете здесь до нужной отметки в расширительном бачке. И куда из расширительного бачка потом девается э, этот объем, не все оказывается могут ответить или Итак, ответить. Начнем правильно. с предмета, о котором мы разговариваем. Есть у меня видео э, по самостоятельной замене антифриза на интрудерах в бульвардах. Сейчас ссылочка появится, посмотрите. Но там нет э, акцента на то, куда и каким образом девается вот этот объем жидкости. Для того, чтобы э, понять вообще саму суть вопроса, я начну с того, с чего у нас начался спор э, с моим приятелем. Я ему сделал акцент э, на то, что правильно э, менять э, жидкость э, в антифриз в мотоцикле следует не только просто поменять в радиаторе дополнить вот этот вот объем а дополнять его следует после того как мотоцикл остынет то есть мы поменяли жидкость в радиаторе залили здесь неважно даже может быть не до определенные риски где-то между этим Ну, в общем просто наполнили бачок частично после этого прогрели полностью до срабатывания вентилятора систему и после того, как мотоцикл остынет, на вертикальном его положении, то есть выровняйте, либо он у вас на подкате стоит, либо потом вы его выравниваете, и только после того, как он остынет, доливать до вот этой вот риски. Вот, и он спрашивает, ну а зачем так, почему сразу не налить? Я говорю, ну... Понимаешь же, но ну, после того, как остывает и саморегулируется система, в, из бачка жидкость поса, подсасывается в саму систему. На что он чуть ли не рассмеялся и сказал: "Ну, Паш, ты что, серьезно, что ли? Ты столько работаешь с мотоциклами, ты не знаешь, как работает расширительный бачок?" Я говорю, слушай, ну я-то вообще-то знаю, но ты мне что-то хочешь новое сообщить? Он говорит, да, конечно, потому что э, я уже работаю с автомобилями и вообще с мотоциклами уже очень-очень давно, почти чуть ли там не 20 лет получается. Вот, и я тебе сообщу и открою э, секрет, что, прям так сказала, раскрою секрет, из бачка, из расширительного в систему жидкость не попадает. Я говорю, нифига себе. Для вашего понимания. Информация. Значит, система на данном мотоцикле мы смотрим на М109. А расширительный бачок находится ниже заливного отверстия, а заливное отверстие у нас находится очень удачно раскрыто. Вот здесь ниже заливного отверстия и в нем находится два шланга. Один шланг вот идет, он присоединяется с нижней части. Вот он. Идет с нижней части расширительного бачка И идет Вот с этой стороны присоединяется Клапанной крышкой А клапанной я расскажу чуть позже Дальше С верхней части расширительного бачка Здесь находится пробочка Для того, чтобы возникала герметичность Чтобы не подсасывался воздух И вот этот вот шланг Идет вниз Кстати, обратите внимание Где он должен находиться Вот здесь вот отверстие вот оно, оно. Видите? Вот. Сейчас. вот здесь вот он и должен проходить вот то есть таким вот образом проходить под решеткой радиатора здесь просто мотоцикл разобран вот здесь вот два они должны идти вниз и вот этот вот заходить вот в это отверстие это шланг сброса лишней охлаждающей жидкости то есть экстренного сброса если что-то потечет то вот он здесь должен болтаться и многие спрашивают что это вот зашла это как раз сапун который излишки если жидкость закипит или какая то нештатная ситуация бачок переполняется и он сбрасывает соответственно излишки под мотоцикл. Теперь вернемся к нашему спору с моим приятелем значит он мне открывает секрет и рассказывает систему работы расширительного бачка то есть это я пытаюсь представить его слова. Значит, если находится в системе воздух или прочее, то есть остается при замене, воздух выходит через клапанную крышку. Это вот не просто крышка заливная, а клапанная крышка. В ней находится, не буду в подробностях, механизм, но, в общем, так. Она действует следующим образом. Если там возникает излишнее давление, а излишнее давление, оно, например, из-за воздуха, воздух начинает выходить, и с той стороны он а, а, может выйти. То есть к, а, крышка действует на одностороннее. То есть оттуда может выйти давление, под давлением воздуха, излишки и так далее. Туда он не всосет ничего, то есть в ту сторону нет, обратно да. Вот. А если э, возникает при каких-либо устройствах, опять же, закипание жидкости и так далее, что-то неправильно с помпой и так далее, ну какая-то экстренная ситуация, то вот по этому шлангу, по этому шлангу производится сброс сюда из системы в расширительный бачок Лишней жидкости. Тем самым, если там возникает лишнее давление и лишний объем а, жидкости охлаждающей, то а, бачок выполняет расширительный. Почему он расширительный бачок? Если там жидкость расширилась да, до каких-то границ, которые там уже не вмещают, чтобы там ничего не разорвало, а, на себя принимает нагрузку именно расширительный бачок. Вот, это то, что он мне рассказал. И а, акцентировано на то, что вот сюда он может поступать, но обратно, Туда жидкость никогда не всасывается. И э, очень посмеялся, что ну кто там будет сосать ее, где-то там? там нету э, агрегатов, которые сапор у нас ее э, обратно. Продолжался довольно-таки долго. Я ему рассказал, я чуть позже вам расскажу э, свою теорию работы расширительного бачка. А, аргументированно все рассказал, его это не устроило. Э, я проводил примеры на пакетах молока. Да, или кефира Или тоже вам приведу эти примеры для понимания а, то, О том, как мы открываем а, какие-то банки с мембранами Которые наверху есть мембраны Чтобы из нее жидкость потекла Дырочку делаем не одну, а две и так далее Ничего не устроило Я даже нашел кстати, вы можете сами, если не поверите моей теории Вы сторонники той теории То можете а, в интернете Правда, оказалось, что это тоже поискать еще нужно а, Далеко не везде... То есть очень мало правильных описаний, но я нашел ему в гугле описание работы расширительного бачка, где одной из трех функций, последняя функция в списке, как раз, даже написано, сейчас пытаюсь воспроизвести, возвращение охлаждающей жидкости в систему при необходимости. Вот, это даже его не устроило. В итоге нам пришлось обратиться... К сторонним специалистам которые, Уважение, которое вызывает И у меня, и, соответственно У моего оппонента Вот Там тоже все сказали, что Я говорю правильно, в итоге Была признана ошибка Той теории, которую я вам Сейчас рассказывал. И все-таки Мной было, было через два дня Принято решение поделиться Этой информацией с вами Теперь подходим к главному как работает система и почему нужно заливать э, жидкость после, доливать жидкость в расширительную бочок в принципе, только после это остывания. то, что я вам сейчас расскажу, это еще более упрощенное понимание краткого курса школьной физики. Но э, обратите, пожалуйста, внимание, есть такой закон, что если э, где-то жидкость или иное э, субстанция покидает свое место месторасположение, так говоря, грубо, да, вот она Находится, допустим, здесь жидкость тормозная находится в этой банке. Если мы ее будем выливать, то для того, чтобы она вылилась, э, тот объем, который выльется, то мест, э, тот, тот же объем э, в этой банке, э, какой вылился жидкости, туда должно прийти что-то. А что-то, ну, поскольку больше мы ничего не имеем, туда вакуум прийти не может и образоваться самостоятельно не может. Туда должен прийти воздух. То есть на равный объем жидкости вот, должен прийти воздух. Почему мы вот в этой мембране сделаны здесь две дырочки? Потому что если мы сделаем одну дырочку, вот, то жидкость отсюда ни хрена не польется. Потому что а, она заткнет, вот сам поток, вот эту вот дырку саму заткнет, да, сама жидкость, и туда не будет поступать воздух взамен на выход а, этой жидкости. Поэтому мы делаем вторую дырочку вот здесь, для того, чтобы когда отсюда доходила жидкость, сюда попадал воздух, и чтобы отсюда нормально вытекала жидкость. Вот, это принцип кефира, как угодно, что. Ну, и либо а, вы полностью убираете вот эту мембрану, вот. И, соответственно, здесь у вас уже из половины вот так вот потечет жидкость, а здесь сюда будет входить воздух взамен ее. Это вам обеспечит то круговорот, так сказать, субстанций в природе. Это физический обычный закон. Здесь, так, как ни странно, допустим, то же самое. У нас в системе находится только что заправленный антифриз. Полной системы, то как я рекомендовал это сделать правильно, вы посмотрели видео. Дальше, здесь у нас находится некий объем э, антифриза в расширительном бачке. Крышечка закрыта. Здесь крышечка тоже закрыта. Помним, что здесь, здесь может только выйти воздух в эту сторону, пользуясь клапаном ну, специально с конструктивным клапаном, который только выпускает пускать он не может, то есть всосаться здесь воздух не может. Теперь, когда мы заводим мотоцикл, что у нас происходит? Жидкость начинает нагреваться, соответственно циркулировать по системе. Если мы не вызвали за системы, то есть где-то не застрял воздух, то он самостоятельно проходит по системе, концентрируется на выходе. Вот тут, вот тут и покидает систему самостоятельно с заранее запланированным э, методом. При э, нахождении какого-либо количества воздуха в системе, да, это тоже какой-то объем. То есть мы представляем, что э, в шланге есть, допустим, да, где-то пузырек воздуха и какая-то жидкость когда этот пузырь проходит через систему и выходит э, через клапан соответственно в, на его место этого пузыря э, должна поступить жидкость э, в системе она э, находилась э, полностью занимала все сколько ей нужно за исключением места вот этих вот пузыриков когда пузырики э, куда-то девались э, возникает вакуум вакуум должен чем-то заполниться если у нас здесь Крышка не может всасывать воздух, а у нас и не должно быть там воздуха в системе, да? То есть воздух для нас э, пагубен, потому что он как раз э, нагревается, расширяется и так далее. То есть система не будет охлаждаться, э, если там будет находиться воздух. Так вот, э, если он сюда попасть не может, как и не должен попадать, то возникает вопрос, чем будет восполнять, восполняться этот вакуум? А Он будет восполняться как раз за счет средств расширительного бачка и нахождения там э, жидкости дополнительной с нижней стороны с нижней стороны вот этот вот шланг здесь у нас одно давление а э, там в системе если образовался вакуум возникает другое давление и получается принцип э, стаканчик в макдональдсе да вы покупаете через соломинку пьете вы э, губами создаете одно давление и из-за этого давления, которое вы создали во рту, да, жидкость а, стремится заполнить этот вакуум, который вы создали во рту, и бежит снизу вверх. Здесь то же самое. Вот через этот шланг мотоцикл, как через трубочку в Макдональдсе, да, всасывает столько, сколько ему нужно жидкости для а, восполнения того вакуума, который возник в системе. И получается, что подпивает вот эту вот жидкость, в расширительном бачке и возвращает ее системы то есть вот этот объем который здесь находится если вы его а, а, залили и потом про него забыли прям сразу же после того как сработала система и сработала ее а, саморегуляция а это называется саморегуляция Соответственно, здесь она либо выдаст чуть больше жидкости, Бо металла, либо немножко ее подсосет. И э, расширение и сужение жидкости. Надеюсь, вы знаете, опять же, краткий курс э, физики школьной программы, что жидкости при нагреве расширяются, так же как и воздух, э, да, при э, соответственно, остывании сужается. Это же касается и антифриза, который, по которым заправляется сама система к этой жидкости просто так в сторону отвлечемся не относится только тормозная жидкость потому что она специально разработана для того чтобы при нагреве и остывании не меняла свой объем для того чтобы у вас не срабатывали Тормоза, например, когда она увеличивала бы, если по объем, то они автоматически бы возникало давление и сжимали с колодки. Да? А наоборот, когда холодно, то вы нажимали бы на рычаг, а там недостаточно жидкости, потому что она сжалась, да, и вы не можете затормозить. Вот это единственная жидкость в мотоцикле или в автомобиле, да, которая не имеет свойств расширения и сужения. Вот. А антифриз, он имеет свойства штатные для жидкости э, расширяться и сужаться соответственно расширительный бачок и является также компенсатором этой, этого расширения то есть при саморегуляции когда жидкость э, в системе начала циркулировать выдавила остатки воздуха вывела через клапан э, добавила сама себя э, сколько нужно из расширительного бачка а, нагрелась допустим и обнаружила что есть какие-то излишки до да, этой жидкости то есть а, вот через этот шланг жидкость туда-сюда вольготно ходит а, и не исключаем конечно же что а, жидкость со временем а, антифриз а, имеет свойство испаряться поэтому а, вообще в принципе антифриз мы меняем по потерям его свойств, он как бы в кондиционной форме со своими нужными свойствами находится в правильном состоянии 3 года. Каждые 3 года поэтому мы меняем жидкость на новую ну и кроме того есть часть испаряемости поэтому за вот этой, за вот, этой вот частью, за подливом в этот расширительный бачок нужно следить соответственно, когда жидкости понадобится добавить саму себя в систему она воспользуется этой возможностью итак чтобы правильно понимать, жидкость отсюда не уходит просто так, и мы выяснили, что ее не бабай унес, Вот, она поступает обратно в систему. Так вот, после того, как вы заменили антифриз, вы прогреваете мотоцикл и после его остывания доливаете до верхней точки, до уровня. Это касается 800 и так далее, неважно, где размещен у вас бачок. Вот, например, 800 8 фонтан принцип подлива такой и после того как вы подлили потом периодически следите за уровнем в расширительном бачке если его вот там вот столько то обязательно доливаем до такого уровня. и не боимся перелить то есть специально переливать конечно же не нужно вот до этой точки долили когда он в вертикальном состоянии и все если вдруг вы сюда долили, а потом он выдавил какую-то часть и так далее. Она э, не разорвет вам систему, потому что помните, что здесь есть сливно, сливной сапун, и вся лишняя жидкость идет. Просто Еще бонус вам информация. Ни в коем варю. случае не думайте продувать систему Такой принцип э, продувания системы придет. То есть, э, восстановление функционала там или что-то при ее сборе продувать ни в коем случае нельзя. Промывать, да, промывать дистиллированной водой. Это нужно для того, чтобы у вас не возникла завозрушенная система. Вот где-нибудь застрянет в районе там помпы или где-то воздух, который самостоятельно при прохождении системы, при функционировании он будет там оставаться и просто не будет иметь возможности по каким-то причинам где-то зацепился, да, выходить и стравливаться через клапан и соответственно там у вас возникнет проблема, можно и помпу запороть, можно что еще угодно то есть за завоздушивание системы путем продува заработать очень-очень легко. А, опять же, если вы будете правильно и часто менять антифриз, то и промывка дистиллированной водой а, вам не потребуется, потому что сам себя он там будет вымывать. И если вы не будете оставлять там просроченный антифриз, который там годами находится, 5-10 лет и так далее, да, просто тогда он там и не будет коксоваться. Все, если у вас все закрыто, все крышечки на месте, все э, заменено как нужно, воздух лишнего выведен. Опять же, возвращаемся к тому видео, которое вы в начале э, ролика, ссылочку получили, если сделано все как там, э, воздух у вас лишний выведен. Но все у вас будет в порядке, не забывайте следить за этим уровнем, а то его бабай украдет и все. Меня зовут Павел, интервьюр Все товары, которые у нас представлены во всех роликах, можно приобрести у нас на сайте сайт до да, специально для интернет троллей которые если бы я вот это не сказал наверное, меня бы задручили вот есть еще вторая система который с которой как раз и путают вот, основном специалисты которые занимаются только машинами и так далее знают о той от системе где расширительный бачок находится в верхней точке системы это в основном используется на автомобилях Не знаю, на каких мотоциклах это используется, честно говоря, не встречал Если мы занимаемся интрудерами и бульвардами, здесь у вас та система, о которой мы говорили вот в этом ролике И вот то, что сейчас говорю, это вас не касается Но тем не менее, расширительный бачок находится в верхней точке системы И является и расширительным бачком, и крышкой-клапаном, и заливной, и заливным бачком с заливной крышкой. Вот. Такая тоже система в природе существует, но к нам она не относится. Но я про нее знаю. Интрунер ТВ Лайф, всем привет!